Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я хотел бы рассказать о возможности реализации многопоточности при помощи библиотеки Qt. Ну, частично я эту тему затрагивал в видео посвященных э, реализации э, простейшего HTTP сервера, однако там были рассмотрены только некоторые из возможных вариантов реализации многопоточности. Вот. Ну и там была некая серверная специфика. То есть в случае сервера более-менее понятно, э, для чего нужна многопоточность. Здесь же мы будем Иметь дело с многопоточностью клиентского приложения. Итак, для чего же может нам понадобиться дополнительные потоки. Ну, давайте я хочу взять пример из видео, посвященного возможностям работы с файловой системой. Давайте я его запущу, это приложение, и напомню, что оно делает. Это приложение для резервного копирования. В левой панели мы выбираем. Папку, которую мы хотим э, копировать. А в правой панели мы выбираем папку для резервной копии. После этого я нажимаю на кнопку. А, программа сравнивает содержимое этих двух папок. И недостающие файл она э, копирует из э, папки источника в резервную папку. А, вроде бы все хорошо. Все работает быстро, четко все переписывается а, в чем же может быть подвох но ну, давайте предположим что здесь не а, не картинки а что-то более такое массивное типа видео вот я перепишу в исходную папку эти видео и посмотрим они появились здесь в левой в левой панели отлично я нажимаю на кнопку визерного копирования, и, в принципе, они более-менее моментально здесь появились. Мы могли на долю секунды, или на секунду, может быть, окно подвисло. Ну, ладно, хорошо. Будем считать, что этот тест пройден. Давайте предположим, что мы хотим сделать резервное копирование на флешку. Я выбираю здесь уже папку, нажимаю кнопку backup. И мы видим, что форма зависла наметру. Ну, вот Windows позволяет нам подвигать э, э, само окно, но как только мы пытаемся что-то здесь еще сделать, то вот, форма становится вот такой вот серый неприятный. Пользователь паникует, он не понимает, так ли все э, как за -за замышлялось, или на самом деле уже время срочно э, пытаться снять эту задачу, да, это, это приложение как-то принудительно завершить. А на самом деле, в принципе, все, все идет нормально. Сейчас при, происходит вот переписывание вот этих вот больших файлов. Просто оно занимает какое-то время. И проблема заключается в том, что вот эта вот продолжительная операция переписывания а, больших файлов на флешку, а, оно происходит в том же потоке, что и отрисовка окна, что и обработка сообщений от элементов интерфейса. Мы видим, что в принципе все теперь нормально, все вернулось к норме, но, как говорится, осадочек остался. да То есть не хотелось бы, чтобы наше приложение так и работало. Какой здесь вариант? Вариант, собственно, создать отдельный поток. Напомню, потоки, потоки выполняются параллельно, то есть, одно, параллельно с потоком, который обрабатывает сообщение от, от формы, от нажатия на там, кнопки и так далее, параллельно будет э, работать поток, который будет осуществлять э, копирование вот этих файлов. Они не будут друг другу мешать и не будут друг друга тормозить. Хорошо, как это сделать? Итак, для начала нам нужно э, немного пере, э, изменить немножко структуру нашего приложения я предлагаю вот эти вот а, функции, которые непосредственно осуществляют резервное копирование, а, перенести в отдельный класс рабочего объекта как его методы. Итак, я переношу эти две функции. Теперь перехожу в файл реализации и необходимо добавить пространство имен класса для этих методов. Так. Класс называется Backup backupWorker. Давайте найдем. Так. И. Так. Все, теперь... Вот так, секундочку. Worker. Теперь это уже методы класса. Отлично. Но... Э, нам нужно теперь создать объект этого класса э, в наш, на нашей форме. Давайте создадим Backup, Backup. Worker, uh, назову его просто Worker. Теперь иду в конструктор формы и создаю объект этого класса. new backup worker. И э, как я буду, собственно, э, запускать, запускать процесс э, backup, а, резервного копирования, я буду делать это через механизм сигналов и слотов. Так, я создаю слот, который называю run backup. Который у меня будет принимать две строки. Одну с путем к папке источнику и второй с путем в папку резервной копии И Соответственно, чтобы вызвать этот слот, я должен создать аналогичный сигнал. Давайте здесь signals что я назову Start Operation. И он будет с теми же параметрами, что и слот его принимающий. Так, отлично. Теперь возвращаюсь обратно в э, конструктор. И связываю connect this signal start operation с слотом объекта worker, который называется runBackup. Ну, соответственно, каким-то образом мне надо сейчас еще изменить слот нажатия на кнопку. вот нажать на кнопку, где он, да, вот он здесь. А теперь я хочу получить только пути, а не объект QDir, поэтому я так немножко модифицирую код. Все отлично. Теперь можно испускать сигнал Start Operation с параметром SDR. А вот эту часть мы перенесем уже в слот, который его обрабатывает. Так, не помню, я его создал или нет. Рамбака, по-моему, не создал. Так, отлично. И... Смотрите, осталось здесь совсем немного, а, так, ну ладно, кстати. QD. SDR. Можно было перенести, но ничего. QDr. S path. QDr. Q Dear. path. У меня два SD получилось почему-то так. Ну, вроде, вроде все, вроде бы все нормально. Давайте попробуем запустить. Так, я опять открываю папку исходную, папку для бэкапа. Нажимаю. Backup. и мы видели что кстати форма подвисла но в принципе все все работает как работало. хорошо то есть мы сделали некие эквивалентные преобразования возможно они несколько медленнее работает потому что через сигнал сигналы и слоты они непосредственный вызов функции но хорошо а что, э, как нам теперь создать отдельный поток и выполнить в нем э, процесс резервного копирования? Ну, для этого нам в принципе достаточно создать отдельный объект QThread. Я его могу прям как член класса основной формы здесь создать QThread. Называю вот thread, иду в конструктор основной формы, создаю объект newqthread, указываю родителя, а, тут такой еще момент, or, um, объект thread будет удален так как мы указали здесь родителя но э, по-хорошему нужно сначала его завершить то есть некорректно просто его удалять э, до того как он э, завершился поэтому я делаю еще одно соединение this signal destroyed thread swap quit Так. Теперь как же нам сделать так, чтобы вот этот объект выполнялся внутри вот этого потока? Делается это очень просто. Это в классе QObject, а заметим, я специально унаследовал а, класс рабочего объекта от а, QObject. А, есть метод move to moveToThread. И в качестве аргумента понимает указатель на объект QThread. Так, это указал. И теперь можно запустить цикл э, обработки сообщений в потоке. Делается это методом start. И один нюанс. Если мы используем функцию moveToThread, объект который мы передаем в поток, он не должен иметь родителя. Поэтому я здесь убираю этот аргумент. Вот, в принципе, и все. Пробуем запустить. Так, cannot move object with parent. Так, что-то я перепутал. Да, я перепутал. Вот. Кьют мне как раз предупредил о том, что не должен быть родитель у объекта Backup Worker. Так, запускаю еще раз. Перехожу в папку источника, где у большие файлы. Перехожу в папку флешки. Давайте сейчас там почищу немножко. Оп. Так, нажимаю кнопку Backup и мы видим, что пользовательский интерфейс совершенно прекрасно продолжает работать. А копирование мы осуществляем в другом потоке. Ну, то есть я совершенно спокойно здесь продолжаю работать, например, я ищу какую-нибудь еще папку, которую я хочу резервно копировать. Но только тут один может быть момент. Вдруг я сейчас захочу нажать опять на эту кнопку, а у меня файл еще не докопировались. В принципе, скорее всего проблем никакой не будет и просто второй раз, когда начнет выполняться второй раз процесс резервного копирования, здесь уже все файлы будут и ничего страшного не произойдет, но в принципе лучше не вводить пользователя в заблуждение и хотелось бы как-то сигнализировать о том, что процесс завершен ну, можно в конце, например, вывести окно но я предлагаю следующий вариант я предлагаю объявить сигнал в классе рабочего объекта назвать его backup finished А в классе основной формы создать еще один слот, который назову ready to start. И в слоте нажатия на кнопку перед тем, как испутить сигнал. Я сделаю следующее. Я обращу, обращусь к кнопке. Вызову метод setEnabled с параметром с аргументом false. А в слоте ready to start я верну активность этой кнопки. Set enabled, true. Осталось только связать сигнал со слотом connect так сигнал у нас испускает, испускает это раз рабочий объект сигнал cap finished а принимает объект основной формы слот ready to start пробуем И опять давайте пока почищу папочку. Выбираю исходную папку. Выбираю папку для резервного копирования. Нажимаю, нажимаю Backup. И мы видим, что кнопка задизаибливался. Она неактивная. Я не могу нажать ее повторно. Тем не менее, я могу делать какие-то другие действия. Если бы у меня программа делала что-то еще, то я, может быть, делал что-то еще. Да? Пока я только хожу по э, структуре файловой. Как мы видим, введение дополнительного потока нам помогло оптимизировать работу программы. А в следующем видео я покажу другие, другой вариант реализации э, подобного же. То есть... Э, выполнение вот этой работы копирования в отдельном потоке. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.